привет привет меня зовут анна алферова на всякий случай кто меня не знает сегодня для дизайна мне понадобятся блестки мои любимые на белый фон я наношу тонко слой финиша беру кисточку смачиваю ее в топе и раскладываю блестки на свое усмотрение Лично я стараюсь сделать это в хаотичном порядке, чтобы не проглядывалась симметрия. Таким образом, чтобы и блестки легли тонким слоем. Заполимеризовала в лампе. И теперь покрою финишем сверху, чтобы выровнять блесточки. Полимеризую в лампе и после Шлифую бафом, во-первых, для того, чтобы выровнять поверхность, во-вторых, чтобы ее заматировать. Далее беру желтую краску Аэростиль, желтый витраж номер 62 и окрашиваю середину ногтя по диагонали. Далее вход идет витраж фуксия, тоже от Аэростиль и уже окрашиваю оставшиеся области таким образом чтобы краска попала также и на желтый цвет заметьте какой получается кораллово-оранжевый переход такой дизайн вполне можно перекрыть финишем в один слой и вам ничего за это не будет это еще один тысячный пример как аэрография может сделать ваш маникюр ярким и незабываемым? Кто согласен со мной, оставляйте комментарий. Я вас всех залайкаю.